Что важнее, я к чему просто вел? сам успех или, нет, сейчас сформулирую, сам путь к успеху или финальная точка под названием успех? И все время такое, мне все время хочется так переспросить, что важнее нам сейчас разговаривать или сидеть на стульях, или дышать, нам нужно выбрать. Ну то есть все время хочется что-то исключить. Все время хочется что-то противопоставить. Почему? Потому что мы базовое противопоставление, которое дано по природе от плюса к минусу, вычеркиваем из своей жизни, и тогда мы начинаем создавать искусственные, бессмысленные, ложные противопоставления, типа, что важно, путь или результат, само, там, само, сам процесс или то, что ты получаешь в итоге. Важно и то, и другое. Почему нужно что-то исключать? Пока ты находишься в пути, важен путь. И каждый шаг твоего пути является результатом. Проблема в том, что мы считаем результатом что-то такое великое там далеко в конце. Но дорога состоит из множества маленьких шагов. И каждый шаг, который тебе удалось сделать, каждый самый маленький шаг является результатом. И ты можешь получать удовольствие от пути, от результата, от самого итогового результата. Но когда ты получаешь... вот Фильм «Трасса 60», там классно вообще то метафора приведена, что когда мы двигаемся из одной точки, в, в точке А, в точку Б, мы не замечаем, что находится между ними. Мы пропускаем большую часть своей жизни. И если хорошо подумать, то сколько у нас в жизни вот этих вот ключевых событий. Мы поступили, например, поступили в школу, да, пошли в первый класс, закончили школу, поступили в ВУЗ, закончили в ВУЗ, вышли замуж, женились, а устроились на работу, сделали карьеру, заработали там первый миллион. То есть событий-то не так много. И получается, вся наша жизнь превращается в, там, в пару десятков вот этих точек, и все, от точки А до точки Б, от точки А до точки Б. И когда мы подходим к, к итоговому да, к итоговому финишу, к, своей, там, к моменту перехода, вдруг оказывается, а я и не жил, а я ничего не видел, а я ничего не почувствовал, жизнь была пустая, потому что вся пустота – это вот это вот короткое достижение момента.